Большая книга животных. Книга из серии «Говорящий планшетик». Откройте страницу, включите планшетик и нажмите на соответствующую кнопочку. Привет, малыш! What do you get this? Эх,